Всем привет! Давайте все-таки поговорим о выводе, как это сделать и как это вообще работает. В общем, смотрите мою статистику. Дело в том, что два дня назад я пытался вывести 27 числа. Ну вот, все 27, 26 даже вот. Хорошая новость была для меня в том, что у меня почему-то упало 25 тысяч BTD. С чего-то непонятно. В общем-то, это довольно-таки внушительная сумма была, которую я сразу же, уже наученным, так скажем, мною опытом, набитыми шишками, понял, что надо сразу выводить. Соответственно, как бы пытался-пытался, вот смотрим, 26 й 27 й я весь день пытался, да, и вот 28 й я, естественно, пытался. Ну, хорошо все было, думаю, быстренько выведу, пытаюсь, хотя, пытался хотя бы вывести, да. В общем, мне человек написал 27 числа, говорит, вот здесь на балансе у разработчика как бы было 3 миллиона BTT. Это, соответственно, разлетелось насколько быстро. Я даже не успел зайти и попытаться там вывести. Ну, я попросил своего брата, он пришел, там попытался вывести, но, как бы, вообще мы не успели даже. На момент того, когда он пришел, уже тут было 1700 BTT. Как бы отслеживают постоянно этот кошелек, в общем сброшу в описании А потом и вовсе классная штука произошла, вот смотрите Сегодня вот уже попытался 9328 монет вывести Прикол в чем? В том, что вот насчитали, так скажем, штраф вот Смотрите, сколько сожрало, 6000 но на самом деле это не 6 тысяч, а 15 тысяч ну, вот программа, в общем-то, у меня сегодня с утра раздавала там, ну, вот, посмотрите, 17 часов, она сдавала и это, на 296 гигабайт ну, раздалось трафика. Скорость была там, ну, 7 где-то, там, 10 даже бывало. Бывал один с половиной, в общем-то, этот мегабит в секунду. С учетом того, что у меня мегабит, пара, пакет интернета всего лишь, получается, до 100 мегабит. Ну, все бы хорошо, круто, да, но... Но не круто, потому что программа зависла и все. Как бы я не мог ничего не сделать. Как бы отдача была: Вот смотрите, по диску. Тут вот сколько загруженность диска, но на самом деле это не самое крутое. Это что, может быть, надо загруженность диска делать как минимум меньше. Ну, начнем с того, что у меня оборудование, так скажем, не самое крутое диск он на лет 10 точно вот 100% если не больше у него еще 8 мегабайт кэша всего лишь ну в принципе у меня есть диск и поновее там по 32 мегабайта для так, я так понимаю для того чтобы вообще раздавать какие-то файлы нужно так скажем наверное серверный диск там скорость чтения чуть-чуть стабильней запись тоже как бы постабильнее будет и там если это обычный диск, то тут скорость отклика, если у вас сбитый сектор, например, 2, 2 минуты, ну, а у сервера, соответственно, 7 секунд, ну, как там заявляют некоторые э, знающие люди. Ну, как бы статистика вообще неутешительная. С тем учетом, что 15 тысяч бит вообще куда-то в никуда ушло. Целый день сижу, бомблю на эту тему. В общем, за этим всем надо следить и очень постоянно даже, так скажем, ничего не менять. Все это так неоднозначно и непонятно ничего. Почитать где-то в каких-то протоколах работы этой программы, ну, не совсем, не знаю. Я, я не нашел пока ничего адекватного.